Йоу хеллоу мартовский девлог по три ран уже здесь, который должен был выйти месяц назад. В этот раз в игру добавилось много чего нового, впрочем без лишних слов, располагайся поудобнее у микрофона Эверест. Погнали! Начнем сразу с интересного, лидерборд это то что есть в каждом раннере, теперь любой желающий может похвастаться своим счетом. В таблице отображается топ 10 лучших рекордов игры. Стоит отметить, что я изрядно попотел, чтобы додуматься до решения стоявшей передо мной задачи. Сделать лидерборд без сервера я почему-то считал невозможным, однако в API используемого мной сервиса нашлась пара очень полезных функций. Благодаря лидерборду профиль обрел больший смысл, а новая система значков стала вишенкой на торте. Видел значки в профилях дискорда? Тут то же самое. На данный момент есть три типа значков, для разработчиков, для тестеров и иных технических аккаунтов, и для забаненных профилей. Последний нужен для того, чтобы отобразить статус бана аккаунта в лидерборде, если он туда попал. Да, в лидерборде также отображаются значки при их наличии, а забаненные профили я не скрываю, чтобы не терять рекорды. Хотя, если аккаунт был забанен за накрутку счета, он будет обнулен. Значки довольно редкая штука, ты увидишь такие только у меня и некоторых тестеров. Еще одним очень важным нововведением версии 0.6.0 стали режимы. Теперь, кроме классического, есть еще три формата игры. В первом – огромное количество астероидов, ровно как и монет. Во втором – вместо астероидов спавнятся мины-подрывники. Если первые два достаточно хардкорные, последний строится на сборе букв. Почти то же самое есть и в Subway Surfers, одном из популярнейших раннеров, только там это лишь дополнительная механика, где нужно только собирать все буквы подряд. Я решил пойти дальше и сделать из этого целый режим. Спавнятся как правильные, так и лишние буквы, которых нет в исходном слове, при подборе которых из счета вычитается число очков, пропорциональное количеству уже собранных букв. Будь осторожен и внимательно смотри на цвет обводки, которые, кстати, иногда багается. Не суть. Кстати, слово обновляется каждый раз, когда была подобрана некорректная буква или был произведен рестарт. неважно с использованием второго шанса или без него. Счет в лидерборде отображается исключительно для классического режима. Хочешь попасть в топ, играй в классике. Хочешь больше монет или просто похард курить, первые два режима твои. Устал от классики охота на слова к твоим услугам. Если у тебя есть идеи для новых режимов, пиши в комментах. Кто знает, быть может получишь значок тестера или особую аватарку. Раньше набираемый игроком счет умножался лишь на текущую скорость игры, но теперь будет еще один параметр – ежедневный множитель очков. Все просто, собираешь необходимое количество монет, повышаешь множитель очков и идешь бить рекорды с максимальным множителем x20. Вместе с бонусом x2 скор итоговый множитель счета может вырасти до x40. Как уже понятно по названию, этот параметр сбрасывается до значения x1 каждый день по всемирному времени UTC. Кстати, обновить множитель прямо во время игры нельзя. Нужно либо выйти в лобби, либо начать игру сначала. Поскольку с такими масштабами можно набрать огромное количество очков, условия для получения стандартных скинов разных уровней были изменены. Кстати, эти условия теперь отображаются отдельно. На самом деле сброс ежедневного множителя очков немножко багнулся и он сбрасывается после каждого перезахода в игру. Это будет по в следующей версии. Кстати о скинах. Коллекция пополнилась двумя экземплярами. Самый маленький и сильно светящийся баттерфлай и единственный красный скин Дредноут уже доступны во внутриигровом магазине. Оцени в комментариях. Что ж, обновление богатые и на улучшения. В частности, был оптимизирован юзер Snap Scroll в магазине скинов. Теперь он крутится чуть приятней. Не менее важно в этом аспекте и улучшение анимаций – старые стали плавнее, а новые придали свежести UI. На слабых устройствах переходы между менюшками могут подлагивать, тут уж либо терпи, либо вырубай эффекты UI в настройках. Говоря о настройках, теперь они сохраняются не в общей базе данных, а на самом устройстве игрока, так что после апдейта проставь все настройки заново. Каждая настройка так или иначе влияет на производительность, так что теперь рядом с каждой из них есть подсказка по затратности. Вместе с UX идет и интерфейс. Были улучшены некоторые спрайты, а также изменена иконка самой игры. Кроме того, теперь весь UI правильно масштабируется под разные экраны. Важными изменениями является и переработка бонусов. Был изменен их спавный механики. Новая система работает так. Есть шесть бонусов. Щит, X2 монеты, хроноварп, магнит, дизраптор и X2 счет. Щит теперь заменяет бывший фантом и работает против всех врагов, разве что ломается при столкновении с астероидом или электроаномалией. Вскоре к этому списку присоединится еще один враг, но сейчас не об этом. Подробнее во внутриигровом магазине. Как уже понятно по вышесказанному, фантома больше нет. На его месте теперь новый бонус Хронувар. Подобрав его, спам врагов прекращается и вместо них спавнится монеты, а игра ускоряется до скорости x2,5. Кстати, максимальная скорость игры теперь x2. Сильному изменению подвергся и Дизраптор. Он больше не уничтожает врагов и не начисляет монеты. Теперь этот бонус дает 2% шанс того, что подобранная монета будет темной материей. Кстати, его можно комментировать с x2 монеты, будет уже x2 темной материи. А еще пока что нет отображения того, что игрок подобрал именно темную материю, а не монету. Остальные бонусы работают как и раньше, разве что больше нет ограничений по их совместимости. Можно активировать хоть все сразу. Вероятнее всего, текущий список бонусов уже не будет меняться. Шести уникальных экземпляров вполне достаточно. Здесь же упомяну измененный способ отображения оставшегося времени действия. Теперь это красно-зеленый круг, который легче воспринимать, чем тисло. Еще одним улучшением стало ускорение загрузки данных игрока. Я изменил логику первичной проверки данных, а также включил индексацию некоторых полей в базе данных. К тому же, настройки теперь сохраняются только на устройстве. Вводя новые анимации UI, я заметил сильные просадки в FPS и наконец сел за оптимизацию. Урезал много ресурсов затратного кода, пытался по максимуму оптимизировать интерфейс и анимировать все только через код. Это я говорю только про лобби, на основной игровой сцене еще могут быть нестабильности. Для этого у меня есть пара идей, которые будут осуществлены в следующем обновлении. В процессе игра перешла на новую input-систему, что позволило увеличить количество обрабатываемых действий в секунду, так что кнопки теперь нажимаются пободрее. Скачивай игру по ссылкам в описании. Играй пиши комментарии и зови друзей. Если досмотрел видео до этого момента, кидай в комменты словосочетание Черная дыра. Подпишись, чтобы быть в курсе событий. На этом все. Здесь был Эверест, пакета.